Продолжаем пятую лекцию, пятую, вторую лекцию по низкочастотной электроразведке. Значит, лекция 2 от 27 марта продолжаем. Угу. Мы рассмотрели источники гальванического для переменных низкочастотных электромагнитных полей. Источники гальванического типа. Вот, и, значит, единственное, когда мы вот, надо добавить, что когда мы рассматриваем, значит, вот этот источник гальванического типа на большом расстоянии, мы сказали, что в этой ситуации работает, источник выступает как горизонтальный электрический диполь, диполь. и тут мы написали, что все компоненты поля связаны с моментом горизонтального электрического диполя, вот произведением тока на длину линии b. Вот. Но при этом еще надо отметить, что все-таки момент электрического диполя это представляет собой вектор. вектор. И вот если, например, линия b расположена по оси x, то у нас на орд x. B на x. Вот. Так правильно написать. Теперь следующий момент это... Следующая модель значит гальваническое возбуждение, индукционное возбуждение низкочастотного электромагнитного поля. Значит, если гальваническое возбуждение это ну, прямое продолжение той технологии, которую мы используем на постоянном токе, то индукционное возбуждение низкочастотного электромагнитного поля, конечно, на постоянном токе невозможно. Возможно только на переменном токе. Значит, как это делается? Значит, тоже вот генератор переменного тока, и он подключается к кабелю, к проводу, который не заземленный. То есть ток течет по этому контуру, И возвращается к генератору то есть не проходит непосредственно через землю не проходит через землю значит положение вот этого контура э, контур может ну в общем-то произвольной формы быть может быть прямоугольный может быть круглый вот и как он ориентирован он может быть если он небольшого размера то его можно ориентировать в произвольной плоскости если он э, Большой размер, то имеет большую площадь, то в этой ситуации единственный способ ⁇ это положить его на землю. Тогда у нас значит, вот, плоскость этого контура с током будет э, совпадать с поверхностью земли. Контур вот, при индукционном возбуждении, возможно, и многобетковые контуры. То есть вот мы идем, ток идет один круг, потом пойдет, пошел по второму кругу, ну и так далее количество витков, n витков возможно быть. n количество витков. Значит, если площадь к маленький, его можно ориентировать как угодно, если площадь к большая, то единственный способ положить на поверхность земли. Значит, механизм возбуждения следующий, что вот этот ток, текущий по вот этому контуру создает магнитное поле, которое значит вокруг вот этого провода по касательной к окружности к проводу, вот и значит вот это магнитное поле, оно, естественно переменное, если ток переменный, магнитное поле переменное, и оно в свою очередь уже в земле и вот это переменное магнитное поле индуцирует по, из закона электромагнитной индукции, создает вихревые электрические поля. Ну, которые, в свою очередь, порождают ток. И этот ток имеет тоже свое уже переменное магнитное поле. То есть к первичному магнитному полю добавляется еще магнитное поле. Значит, это аж первичное, а это вторичное поле тока в Земле. поле тока в земле. То есть суммарное магнитное поле равняется э, сумме, токов, э, сумме магнитного поля тока в источнике и магнитного поля тока в Земле. Э, индукционное возбуждение. Значит, тут тоже возможно, так же, как и при значит, гальваническом возбуждении, возможно, в зависимости от расстояния до этого контура, две, две ситуации. Первая ситуация, значит, вот этот контур наш. Мы находимся далеко от, по отношению к контуру. Допустим, его характеризуем линейным размером L, R — расстояние между центром контура и точкой наблюдения. Вот эта точка наблюдения. Это центр нашего источника. Разнос R. <coughs> вот этот, значит, ток, текущий по вот этому контуру, вот, создает магнитное поле. На большом расстоянии от этого источника, вот, вот этот контур, значит, вот смотрите, как, ну, вот если, допустим, на поверхности Земли, вот лежит этот контур на поверхности Земли, вот тут генератор. Вот. Он, вот эти магнитные поля этих токов, токов текущего в проводе, создает, вот в центре создает вот такое магнитное поле. И, значит, вот оно выглядит вот таким образом. То есть на большом расстоянии от источника магнитное, значит, этот источник можно представить как магнитный диполь переменные магнитные, ну, в отличие от магнитной разведки, конечно, где мы, постоянные магнитные диполи, тут речь идет о переменном магнитном диполе. <coughs> Он, значит, этот магнитный диполь, значит, при r, вот при r существенно больше l, значит, незаземленный контур равен магнитному диполю, диполю. Расположенному, в центре, расположенному в центре вот этого контура и перпендикулярной плоско плоскости контура, то есть магнитный диполь. Если речь идет о контуре, лежащем на поверхности Земли, то мы будем иметь вертикальный магнитный диполь. Его, значит, дипол, значит, он так же, как и электрический диполь, значит, вот этот магнитный диполь, характеризуется своим дипольным моментом. Значит, и тоже это векторная величина, так же, как электрический, значит, момент магнитного диполя равен произведению силы тока, текущего в контуре, на площадь, площадь контура и умножить на, он вот направлен, если у электрического диполя вектор электрического диполя направлен от, скажем, от электрода А к электроду Б, то у магнитного диполя это, он направлен перпендикулярно плоскости, вот я, я пишу, нормальный, единичный вектор по нормали, к плоскости рамки, значит, сила тока, площадь умножить на, значит, направленный по направление единичного вектора к нормали, ну и ориентированно по правилу буравчиков. Значит, если ток течет в этом направлении, то значит, мы закручиваем винт, и винт пойдет, ясно, при таком закручивании, винт пойдет вниз. То есть в, э, дипольный момент будет направлен вниз вектор. Вот. Теперь, если вдруг все-таки мы многовитковый контур используем, то есть много раз ток течет вот по этому контуру, много провод накручен, по одной и той же траектории несколько витков, то в этом случае еще добавляется n количество витков. Вот, значит, магнитный диполь. Значит, момент магнитного диполя. Значит, если, соответственно, у нас вертикальный магнитный диполь, то вертикальный магнитный диполь ВМД. ВМД. То, значит, мы ВМД где более равен N на I на S на Орд Z в этом случае если у нас декартовая система координат X y z Орд Z вот, теперь если мы оказываемся вблизи такого контура вблизи контура значит вот это наш контур мы находимся, вот это R наше, то есть мы очень близко от э, провода находимся. То, конечно, тут ни к каком приближении вертикальным э, ну, или э, просто магнитным диполем речь не идет. Это для больших расстояний. А вот когда мы вблизи линейного участка, также, также модель работает бесконечно длинного кабеля. То есть на этом участке кабель как бы линейный, и ну и поля в этой точке определяются вот этим участком этого провода. Значит, мы имеем. При, когда у нас точка наблюдения вблизи провода, мы имеем также модель бесконечно длинного кабеля. Значит, модель бесконечно длинного кабеля. Если точка наблюдения вблизи вблизи этого провода. То есть все остальные в этой ситуации, все, весь остальной, как этот провод лежит, неважно, важно, что мы находимся вблизи линейного участка, если, ну, тут вот в данном случае R уже будет не от центра считаться, как в случае магнитного поля, а будет считаться вот это R, расстояние от провода до точки наблюдения, и это R существенно меньше, R существенно меньше L, длиной провода длины этого, линейных размеров этого контура. И если мы стоим, грубо говоря, не на углу, не в этой точке, а вот на линейном участке, то, соответственно, мы можем модель без длинного кабеля. Теперь следующая важная модель для нас, источника, это модель плоской волны. Слово «волны» берем в кавычках. То есть мы с вами говорили, что мы рассматриваем квази-низкочастотные поля, низкочастотные электромагнитные поля, квази-стационарное приближение, квази приближение. То есть мы пренебрегаем токами смещения, значит, волнового процесса нет. Поэтому что имеется в виду модель плоской волны? Модель плоской волны подразумевается, что мы имеем поле, то есть модель такого поля, которое на некотором участке однородное. Первичное поле однородное и не меняется по горизонтали. Однородное, не меняющееся по горизонтали поле. Вот это называется поле плоской волны. В принципе, любой источник на больших расстояниях, то есть если мы имеем... Значит, если выполняются условия дальней зоны. То есть произведение КР существенно больше единицы. И мы рассматриваем. Значит, Участок, который, значит, условия, при которых выполняется модель плоской волны. То есть нужно значит, что такое плоская волна? Это когда у нас в пределах некоторой области, назовем ее L, область размером L, вот, поле. Не меняется по горизонтали первичное поле не меняется по горизонтали значит какие должны выполняться условия если выполняются давайте несколько тут даже условий угу. условия первое дальняя зона дальняя зона кр много больше единиц это значит да вот источник какой-то у нас ну пусть допустим аб вот значит это значит что поле Идет по воздуху, распространяется из воздуха, по земле оно не доходит, поглощается. Вот. Значит, условия дальней зоны. Второе. Область L, нужно чтобы область L по отношению к расстоянию R до источника L была существенно меньше, чем R. Только тогда можно считать поле однородным. На каком-то вокальном участке можно считать поле однородным, если размер этой области, вот этого участка, существенно меньше расстояния до источника. То есть геометрический фактор в пределах этой области почти не работает. И третье, третье условие, что нужно, чтобы область L была хотя бы в несколько раз больше, чем толщина скинслоя. То есть вот область L – это размер... Ну, область, в которой можно считать первичное поле, поле постоянное. Вот. Значит... То есть примерно три условия. Дальняя зона — это чтобы возбуждение приходило сверху из воздуха. Значит, второе, что нужно, чтобы область, в которой мы рассматриваем, в которой мы считаем вот это приближение плоской волной, она была, эта область, гораздо меньше, чем расстояние до источника. Только это, при этом условии у нас будет однородное первичное поле. И, наконец... Вот эта область однородности, область постоянного, поле меняется слабо в области, размеры которой в несколько раз превосходят толщину скин-слоя. То есть вот это L, вот эта толщина скин -слоя. И нужно, чтобы L было в, хотя бы в несколько раз больше, чем толщина скин-слоя. Вот если эти три условия выполняются, то тогда действительно мы можем считать, прийти к модели плоской волны. Эта модель существенно нам помогает для решения наших задач. Для решения наших задач. То есть это значит упрощает математический аппарат и физическое понимание ситуации. Модель плоской волны является основой магнитотеорических методов. Вот. Но волны как я уже говорил, в кавычках, потому что процесс не волновой, просто речь идет о таком плоском первичном поле, не меняющемся по горизонтали. Значит, какие источники в дальней зоне можно рассматривать как плоскую волну? Да практически любой источник в дальней зоне и гальванической и индукционной природы в дальней зоне рано или поздно его можно на каком-то вокальном участке рассматривать как плоскую волну вот теперь переходим значит какие все-таки основные методы низкочастотной электроразведки значит у нас есть значит методы использующие естественные электромагнитные поля это МТ методы. МТ методы. Есть методы искусственные, искусственные электромагнитные поля. Значит, тут можно еще разделение сделать. Так, значит, тут у нас есть омега область, есть т область, частотная область. Временная область. Значит, методы, вот это использующие естественное электромагнитное поле, это все, все в частотной области. Вот тут у нас просто минус будет стоять. Какие тут? Значит, классический, это метод МТЗ. МТЗ. У него есть модификации. То есть магнитурическое зондирование, есть модификация. Значит, аудио МТЗ, более высокочастотный метод, есть вариант э, губинный магнитюрический ГМТЗ, более глубинный метод, и есть вариант, э, значит, совсем высокочастотный, уже на, э, в радиочастотах, РМТЗ. РМТЗ. Вот, собственно, э, значит, основной метод и еще три дополнительных модификации есть. Кроме этого, есть, которые ближе к к электромагнитному как бы, профилированию, ну, средний уже между профилированием и зондированием, значит, метод теоретических токов и магнитовольционное профилирование, профилирование. Все это на основе естественных электромагнитных полей. Искусственно электромагнитные поля, это в частотной области, это, зонди, значит, тут можно тоже, значит, это зондирование, зондирование, зондирование, зондирование а это профилирование, ближе к профилированию. Значит, зондирование – это ЧЗ, профилирование. Тут несколько модификаций есть. Дипольно-индуктивные профилирования на практикуме у вас было. Метод длинного кабеля, длинные кабели, и метод незаземленной петли. Вот три варианта профилирования. Значит, частотное зондирование и три варианта профилирования в частотной области. Во временной области с искусственным источником у нас есть, значит, метод с становлением поля и у него есть три модификации зондирование становлением в ближней зоне это на сегодняшний день самое главное зондирование в дальней зоне сейчас мало используется и зондирование становлением с закрепленным источником то есть это в широком диапазоне разносов так скажем и в ближней и в дальней зоне вот три модификации ЗС и это можно все к, к зондированию отнести зондирование а есть еще профилирование. Фактически это вариант ЗСБ, но в более усеченном диапазоне времен называется метод переходных процессов. значит Профилирование. Прежде всего в аэро, аэро, аэрогеофизике широко используется вот этот метод переходных процессов на сегодняшний день. Вот. вот примерно картина по низкочастотным методам электроразведки. Ну и, наконец, еще... Хотелось бы поговорить о глубинности низкочастотной глубинность низкочастотной электроразведки. Глубинность низкочастотных методов электроразведки. Давайте сравним их с другими областями электроразведки. Значит, электроразведка постоянным током. значит это от нуля до примерно 500 метров до 500 метров кубинность значит электрозведка. высокочастотная электрозведка. высокочастотная электрозведка. примерно от нуля наверное до 100 метров в лучшем случае Электроразведка, то есть наша низкочастотная электрозвездка которую мы с вами Сейчас обсуждаем. Она примерно вот от нуля, я бы не сказал, метров. То есть тут, наверное, примерно все-таки от пяти метров, но зато примерно до ста километров и более. То есть отсюда видно, что э, диапазон изучаемых глубин э, в низкочастотной электрозведке самый большой, по сравнению с электроразведкой постоянным током, ну и тем более даже с высокочастотной электроразведкой. Они существенно ограничены по глубинности, а низкочастотная электроразведка обеспечивает очень широкий диапазон глубин. Все, значит, на этом мы общие вопросы низкочастотной электроразведки заканчиваем. Переходим к изучению магнитотеорических методов, (МТ-методы). МТ МТ-методы. Сейчас некоторые общие моменты связанные с МТ-методом, а потом последовательно будем решать прямые обратные задачи по усложнению. Значит, общая. Значит, ну что, общая характеристика. Давайте так. Общая характеристика МТ-методов. -МТ общая характеристика. Магнит теорических методов. Первое. Используется. Да, кстати, давайте страницу, страниц. от страницы. Это девятая страница у нас лекции. Значит, используется естественно используется электромагнитное поле Земли. Земли. Значит, в отличие от метода ЕП, речь идет о региональном. Региональное или глобальное поле. можно сказать, планетарное, планетарного масштаба поля. То есть этим отличается от тех значит, полей, которые в методе ЕП... Изучается, где мы довольно с локальными какими-то явлениями. Тут, когда мы, естественно, электромагнитное поле Земли, то одновременно мы можем зарегистрировать вариации, похожие вариации изменения поля на расстояниях много тысяч километров. То есть на несколько тысяч километров, если мы синхронно проводим наблюдение, то мы увидим, что особенно в магнитном, поле, в электрическом поле больше расхождений от точки к точке, а в магнитных полях мы многие вещи увидим прямо очень близкие, очень близкие. Пошла какая-то магнитная буря, условно говоря, а это по всей Земле уже магнитная буря идет. Вот, поэтому такое, значит, поля такого планетарного масштаба это первое. А второе, значит, что надо сказать, что, конечно, тут модель плоской волны используется. Модель плоской волны, поскольку источники удаленные. Именно в силу такого глобального характера этого поля, то речь идет об очень больших удалениях от источника и модель плоской волны. Третье. Используются не отдельные компоненты поля. Поле. Это как... Обычно при работе с искусственным источником у нас одну компоненту поля померили, и по ней, по ней получаем уже информацию о гелектрическом разрезе. В данном случае тут нужно мерить сразу несколько компонентов поля и э, определять, и определяются, определяются передаточные функции. связывающие компоненты поля. Поля. Вот. Значит, четвертый момент, особенность, это то, что мы имеем дело с индукционным, индукционное сколько частотное зондирование. Зондирование. То есть изменение глубины связано с частотой, с изменением частоты электромагнитного поля, изучаемого электромагнитного поля. Вот основные четыре. Момента. Естественно, электромагнитное поле Земли в качестве источника. Источники удаленные, поэтому проходит модель плоской волны для нас базовая является. Используются не отдельные компоненты поля, а передаточные функции, связывающие компоненты поля. И третье, и последнее это что как бы глубина глубинности исследования определяется частотой. Ну, то есть изменением, то есть выделением разных частот в этом естественном электромагнитном поле, значит, этим определяется глубина исследований. Теперь значит, это общая характеристика. Потом ну, давайте последовательно, значит, значит источники, источники, источники поля. Это, собственно, два основных типа. А. Магнитосфера плюс ионосфера. Точнее, ну, так сказать, магнитосфера порождает, давайте так, изменение в магнитосфере порождает токи. Токи в ионосфере. Магнитосфера, возбуждение магнитосферы а магнитосфера, в свою очередь, возбуждается Солнцем. Солнце действует на магнитосферу. Магнитосфера создает токи сфере, и, соответственно, мы получаем МТ-поле. МТ-поле. МТ Этот механизм примерно на частотах для F частот меньше 1 герца. То есть низкочастотная вся составляющая магнитиоческого поля связана вот с событиями значит, от Солнца к магнитосфере, ионосфера, и дальше мы получаем на поверхности Земли магнитическое поле. Такой механизм. Значит, теперь второй тип источников, связанный с, значит, значит второй тип источников связан с. с дальние, грозы. дальние грозы. грозы это примерно на, на частотах больше, больше 1 Гц. ну и совсем значит есть высокочастотные это значит радиостанции дальние радиостанции Это источники примерно больше 10 на частотах больше 10 килогерца. Вот примерно основные источники то, что можно использовать. Значит, это ионасферные токи на низких частотах, дальние грозы на высоких частотах и совсем дальние и совсем высоких это уже техногенные помехи, техногенные источники, в частности радиостанции. Что является это источники пуля? Что нам мешает проводить измерения? Помехи. Помехи. Помехи. Помехи это поля, которые не укладываются в модель плоской волны. Ну, например, значит, э, так, электромагнитные поля, поля от, э, значит, э, искусственных объектов, ну, искусственно происхождения. Значит, если, значит, вот это является помехой при условии, что источник не очень далеко. Если источник, мы попадаем уже в хорошую дальнюю зону, то такие поля искусственного происхождения могут быть и полезным сигналом, ну, как в Сочи, радиостанции. Так, и на более низких частотах могут быть. Но это нужно, чтобы по отношению к толщине скинслоя источник находился очень далеко. Вот, значит, но в основном, конечно, поля искусственного происхождения, они... Нам портят дело. Значит, какие тут? Тут могут быть два примерно типа. Два типа источников. Источники гальванического типа. Гальванического типа. И источники индукционного типа. Поля помех, которые, ну, где у нас источники индукционного типа. Значит, что такое гальванического типа? Гальванического типа прежде всего электрофицированные железные дороги. Ну, включая там, там, не знаю, метро, трамвай, трамвай, эти самые э, э, вагонетки в подземных выработках. То есть, вот это электрифицированные железные дороги, ну и плюс такие частные виды этих электрифицированных железных дорог, такие как метро, трамвай, вагончики в подземных выработках, Кроме этого, тоже к типом помехи, значит, относятся еще, к, значит, у нас э относятся трубопроводы, трубопроводы, под коррозионной защитой под коррозионной защиты. это тоже такой вокал Значит, если вот эти помехи таки электрофицированных железных дорог то тут может быть до влияния их до 50 километров от источника до 50 километров от источника они могут портить нам магнита э, наше естественно электромагнитное поле вот эти вот есть, Трубопроводы под защиты, защитой, но это меньше, это влияние примерно до, до 5 километров как правило, до 5 км. Но тоже достаточно сильный источник. Это источники гальванического типа. Источники, то есть, что значит гальванического типа? Это там, где токи стекают в землю. Токи от этих источников поля помех непосредственно стекают в землю. Ну, например, значит, как выглядит, значит, вот идет наш электровоз. Значит у, него... значит, у него один провод контактный, это, значит, натянут в воздухе, а второй, в качестве второго полюса у них выступает рельса. Вот этот рельса металлическая. Значит, и получается, вот у нас, грубо говоря, есть некоторый генератор постоянного или переменного тока, который подключается, значит, к... К одной, один полюс к проводам, второй полюс к вот этим, значит, крыльцам, вот. и создается разность потенциалов, течет ток, который ток очень большой, в, при электрифицированных железных дорог ток может там быть, скажем, пять ну, ампер, например. Вот. Значит, вот эти токи текут, значит, они получаются, ток течет вот так вот, и вот течет, значит, затекает через электровоз, крутит э, там, электродвигатели. Вот. А дальше что происходит? Вот, значит, другой полюс, это, значит, э, рельсы. Ток затекает в рельсах, и дальше часть тока, значит, вот это вот тут тоже есть заземление, часть тока идет не по, то есть по рельсам может быть что-то идет, а большая часть тока идет через землю. То есть мы получаем диполь, причем вот это расстояние примерно, может быть, там 10-15 километров. 10-15 километров. Вот. С током, то есть АБ, условно говоря, 10 километров, ток 5000 ампер. 5000 ампер. То есть мощнейший источник переменного электромагнитного поля. Вот. Причем даже там бывают электрифицированные железные дороги двух типов, постоянного переменного, то есть постоянного тока. На постоянном токе работают, на переменном токе 50 герц в качестве основной несущей частоты выступает. Но все время идет переключение, так работают двигатели, что вот ток все время ступеньками меняется. Во времени ток меняется ступеньками. Вот это если время показать, это сила тока происходит примерно вот такой сигнал. Если это на постоянном то, если на переменном, то вот тоже те же ступеньки, они просто это модулирует сигнал 50 герц модулирует вот этими же ступеньками. Ступеньки связаны с какими технологическими моментами, ускорение, торможение, но там как-то ступ, именно ступенями не плавно происходит, а именно ступенями происходит увеличение или уменьшение тока в этой цепи. И вот это все создает, конечно, на постоянном токе особенно сильный помех, но даже на 50 Гц тоже сильный помех, который вот на десятки километров портит нам магнитурическое поле. Да, по, да, вот это что такое гальванический тип, когда непосредственно стекает в землю. Ну, трубопроводы тоже под коррозионной защитой, там тоже есть непосредственно стекание с трубопроводов в землю металлических трубопроводов, речь идет о магистральных нефтепроводах, газопроводах, вот там они специально сделаны, чтобы не было коррозии, в них подается потенциал определенной трубы по отношению к окружающей Земле. Если бы изоляция была идеальной, то никаких бы утечек бы не было бы, вот, и токов бы в Землю не поступало. Но поскольку есть нарушение изоляции, через эти места как раз Токи начинает вот этот, этот ну, токи начинают стекать с этих трубопроводов в землю и создаются тоже помехи. большие токи и с большими тоже, главное, как бы размерами, вот этими размерами АБ, что ли, линия АБ. Так же, как и вот, значит, в железных дорогах и также и в трубопроводах тоже у нас возникает линия, как бы эффективная линия АБ с больших размеров. Помехи индукционного типа — это, прежде всего, линия электропередач, УЭП. Кстати, у них зона влияния меньше, обычно там до 1 километра, до 1, но ну, максимум 2 километров. Зона влияния УЭП все-таки не такие большие. То есть, если тут мы имеем при электрофицированном железе до 50 километров, в до 5 километров, то УЭП — это всего 1-2 километра, то есть, конечно, гораздо слабее. Вот. Но плюс это мы одни типа как бы электромагнитные помехи, а есть еще э, ветров то, что при... непосредственно прямо вблизи датчиков, так сказать, происходит. Это может быть ветровая помеха. Могут быть просто э, ну, какие-то вибрационные помехи, вибрационные помехи. Ну, например, машина проехала рядом вот с нашей э, установкой. Третье, значит, поля, значит, поля ЕП, ну, скажем, фильтрационные, фильтрационные поля. поля, ну и так далее. То есть, вот, то есть, как бы это вокальные помехи, вокальные помехи, вот. А это помехи более такие уже, ну, как бы региональные, но все равно, которые, все они не укладываются в модель плоской волны. Вот теперь передаточные функции. Значит, прежде всего, хотим следует отметить, что у нас. Как бы, что у нас проводится измерение? Мы можем при поле, при измерении, значит, естественно, электромагнитного поля у нас, мы можем мерить две компоненты электрического поля. Скажем, е, ну, допустим, это ось x это ось У. ЕХ, Е можно мерить. Y, ну, например, две линии, две приемных линии ортогональных x, y. EZ, вы знаете, что компоненты EZ, она равняется нулю у нас, поскольку если вот в разрезе брать Z сюда, то здесь у нас сигма равняется нулю, сигма воздуха равняется нулю, сигма земли не равняется нулю, и поэтому EZ на поверхности, то есть все токи, которые текут в земле, они вот перед поверхностью вот так теку, становятся вдоль, то есть из Земли воздух ничего не затекает, потому что воздух изолятор. И все э, поля, соответственно, имеют только тенгенциальную компоненту. Поэтому мы меряем компоненты EX, EY горизонтальные, электрические. А вот магнитные мы можем мерить все три магнитного компонента поля. HX, HY и HZ. Собственно, вот это пять измеряемых компонентов. В самом полном случае мы имеем пять измеряемых компонентов. Теперь измерять мы можем в одной точке, ну, то есть, вот, скажем, X. дальше что-то, hx, hy и какой-то вот это hz, назовем. Угу. То есть, вот, значит, такая установка в одной точке. Меряем две компоненты электрических, пять, три компонента магнитных. Значит, мы синхронно можем проводить измерения в разных точках. Как правило, есть вот понятие таких полевые точки, которая непосредственно в зоне интересующей у нас, вот какой-то объект интересующий, и вот мы его покрываем измерениями. А есть еще некоторая одна удаленная точка, называется базовая точка. Значит, смысл этой базовой точки в том, чтобы она, во-первых, она позволяет подавлять помехи. То есть, сравнивая наблюденные поля в полевых точках с полем в базовой точке, можно понять, что является синхронно, где поля проявляются синхронно, там их можно считать плоской волной. Если в полевой точке, например, поле, какая-то вариация поля прошла, а в базовой точке нету, значит, это какой-то вокальный источник, который при обработке надо подавить, он не укладывается в модель плоской волны. Поэтому базовые точки, они важно играют роль, как при подавление помех так и второе дело что мы можем находить передачные то есть связи компонент поля внутри одной точки а можем находить связи между компонентами поля в полевой точке и компонентами полями в базовой точке то есть у нас есть так сказать как бы локальные передаточные функции и значит передаточные функции между полевой и базовой точкой. Значит, локальные передаточные функции. Значит, самое простейшее, с чего, собственно, теория МТЗ началась, это скалярный импеданс, называется скалярный. Impedance. Его можно применять в случае, если у нас э, ну, 1D, 1D ситуация. То есть, ρ есть функция только от, э, по вертикали. То есть, если у нас разрез, вот опять-таки, значит, x, y, z, разрез меняется только по вертикали. По горизонтали он не меняется. В этом случае можно использовать скалярный импеданс. Что такое скалярный импеданс? Это отношение, обозначается буквой Z, отношение ортогональных компонентов электрического и магнитного поля, X разделить на H, В случае 1D среды это показывает, что это то же самое, что Е Y поделить на H, Вот это отношение Z. Кстати, напоминаем вам, что вообще-то все мы с вами перешли, Значит, МТЗ – это задача в частотной области, и, соответственно, мы с вами говорим об вот этих функциях на конкретной частоте. Э, это самое комплексных амплитудах, соответственно, вот когда мы сейчас пишем, ЕХ – это значит комплексная амплитуда на частоте омега. HY – комплексная амплитуда на частоте омега, то же самое ЕY – Комплексная амплитуда на частоте омега. Hx комплексная амплитуда на частоте омега. Ну и, соответственно, импеданс это результат на частоте омега. Вот, значит, Скалярный импеданс. Самая простая передаточная функция это скалярный импеданс. Ага. Значит, его а, значит, физический смысл. Так, давайте. Двенадцатая страница. Физический смысл скалярного импеданса. Значит, он, значит, смотрите, значит, z, вот смотрите, e, x, допустим, вот эти все, y, h, x, h, y, z. Комплексные числа. Модули этих комплексных чисел. Это амплитуды, реальные амплитуды, амплитуды вариаций амплитуды этих колебаний на частоте омега. То есть, ех значит, что это такое? Вот есть ех И модуль EX это, вот скажем, это поле x модуль ЕХ. модуль е амплитуда амплитуда колебаний на частоте э, на частоте омега вот, частота омега вот то же самое значит модуль значит идет вариация какая-нибудь другой другой амплитуды о а y это а y. значит модуль а y это амплитуда либо не магнитного поля. Вот таким образом, смотрите, модуль импеданса равен отношению модуля ех к модулю HY. Ну или, соответственно, модулю y к модулю HX. Значит, модуль импеданса, модуль Z это отношение. амплитуд, значит отношение амплитуд электрического и магнитного поля. Так, теперь значит, если модуль импеданса понятно, давайте что такое фаза импеданса, аргумент, аргумент Z или Фаза импеданса. Смотрите, значит, у нас есть одно гармоническое колебание это EX, другое с другой амплитуды, но и с, други, с другой фазой Амплит, колебания. нибудь таком духе? Вот это, допустим, EX. Это H, Y. То есть у них есть не только разная амплитуда, тут одна амплитуда, тут другая амплитуда, вот, но у них есть еще сдвиг фаз. Так вот, аргумент Z это есть разница аргументов аргумент Е, X, минус аргумент минус аргумент H, Y. Вот что такое аргумент что такое фаза импеданса? Фаза импеданса Это сдвиг фаз Сдвиг фаз, фаз Между Е и H Вот что такое фаза импеданса Вот в чем заключается физический смысл импеданса Импеданса это отношение Модуль импеданса, отношение Амплитуд колебаний электрического магнитного поля, фаза импеданции это сдвиг фаз между электрическим и магнитным полем. Насколько электрическое поле опазд... запаздывает или опережает по сравнению с магнитным полем на, часто... на частоте омега. Ну, вот это самая простейшая передаточная функция. То есть, это модель, когда у нас, грубо говоря, вот есть Земля, то есть, характеризующая свои... Вот такой Z от омега — это ее частотная характеристика. На вход есть, скажем, компоненты HY на частоте омега. На выходе есть компоненты EX на частоте омега. Вот импеданс — это передаточная функция, которая скалярный импеданс. Это отношение выхода линейной системы к входу линейной системы. Значит, вот что такое скалярная импеданса. Частотная характеристика линейной системы, то есть Земля как линейная система выступает. Частотная характеристика линейной системы, вот, э, когда на вход магнитное поле, на выход это линейные системы электрическое поле. Берем выход, делим на вход, получаем импеданс. Вот. Ну или по-другому можно написать, что значит, э, э, значит, импеданс, значит, у нас есть связи между... Значит, это Z от омега, HY от омега, или EY от омега, равняется минус Z от омега, HX от омега. Вот такие вот линейные связи между компонентами электромагнитного поля. Причем нужно отметить между ортогональными между собой это ортогональная, горизонтальный электрический компонент связаны с ортогональной горизонтальным магнитным компонентом. Ортогональная электрическая связана с ортогональной магнитной. Коэффициент связи, частотно зависимый коэффициент связи это импеданс. импеданс. Компле... Тут комплексные числа, Е и H комплексные, ну и импеданс тоже комплексные числа. Что означает модуль, что означает фаза импеданса? Мы с вами только что рассмотрели. Ну, на этом эту лекцию пока заканчиваем.